Ты? Да. Что ж, ты довольно поздно работаешь. Да, у меня бессонница. Да, я все про это знаю. Чем занимаетесь? Я даю людям взаймы. Знаешь, рядом с нами много глупых людей, которые думают, что могут не возвращать деньги. И вот тогда им всем бывает плохо. Мия, моя сестра. Твоя сестра и парень должен не двадцать кусков. В какую историю ты попала? Мы заявили у одного парня, Данте. Он работает на какого-то крупного наркодельца или... Что-нибудь из Он дал тебе долг на неделе. Послушайте, ей всего 16. Привет, это не. Оставьте сообщение. Если я увижу тебя снова, я тебя грохну. Я только что сделал половину моей работы и... Убирайся с дороги. Пошел ты. Ничего личного. Это только бизнес. Люди, которых нанимает Кейдер, психопаты, которым нравится убивать и пытать. Я хочу получить свои бабки назад. Что, черт возьми, происходит, никто не отвечает на звонки. Готовься ответить за слова. Я на кону. Твоя чертова жизнь.